Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться новым своим каналом, который я создал специально только лишь для одной цели. Просто слушать музыку, наслаждаться музыкой, делиться музыкой и, короче говоря, просто кайфовать, проводить время, опять же, с музыкой. Как его найти? Достаточно просто. Либо под этим видео будет ссылочка, либо в моем боте. Я вам покажу, как найти мой канал музыкальный в моем же боте. Заходим в моего бота, ссылочки, опять же, у вас здесь на экранах. Также будет в описании вот там Нажимаем кнопочку «Далее». Следующее меню. Далее. Видим кнопочку «Развлекательный контент». Нажимаем. И здесь есть кнопочка «Музыка». Есть кнопочка еще «Фильмы», но музыка работает, а фильмы не работают. Потому что пока у меня руки до этого не дошли, и возможно, я даже его и не буду делать, потому что на канал с фильмами есть много ограничений. Впрочем, как и на музыку, но с музыкой попроще. Нажимаем кнопку «Музыка». Кнопочку «Открыть». И все, попадаем на музыкальный канал. И что у нас здесь есть? У нас здесь есть куча всякой музыки, различные направления, рок, попсад, танцевальный, рэп и так далее. То есть, чтобы ориентироваться по каналу, есть хэштеги, они находятся в закрепленном сообщении. То есть, если вы открыли вот здесь канал, нажимаете вверху, вот видите слово «закрепленное сообщение», на него нажимаете и попадаете на вот такие фильтры. То есть попса русская, попса мировая, рок, танцевальная музыка, рэп, хип-хоп. Пока что такое, да, есть какие-то направления, которые можно отнести ко многим стилям. Либо он просто здесь не указан, ну, значит, он будет куда-то просто попадать. Как говорится, на слух, если он звучит как попса, но при этом это вроде как рэп, ну, он может либо туда, либо сюда попасть. Нажимаем, например, на попса рус, и вот у нас фильтры. То есть у нас плейлистами идет, плейлист состоит из 10 песен. И, соответственно, вот она вся музыка, которая у нас есть. Под хэштегом попрус Какое преимущество вам дает этот канал? А, достаточно их много на самом деле Во-первых, самое главное преимущество Канал с музыкой абсолютно бесплатный Таким и останется бесплатным То есть всю музыку можно слушать и скачивать абсолютно бесплатно 24 часа 7 неделю у вас в кармане Есть всегда музыка Никаких приложений скачивать не надо Никаких подписок вам тоже не нужно оформлять В общем абсолютно все бесплатно и очень удобно Помимо этого Вся музыка, которую вы прослушали в этом канале, она, она будет включаться у вас в оффлайн режиме. То есть нет интернета или просто вы отключили интернет, хоть вы в лесу находитесь, хоть в метро, где угодно, хотя в метро сейчас есть интернет везде, вроде бы как. Но суть остается всегда, суть то, что музыка у вас всегда будет с вами. Но суть остается всегда одна, музыка всегда останется с вами. Для этого вам не нужно ничего скачивать, никаких треков, все у вас остается в Телеграме. То есть прослушав какой-либо трек, этот трек у вас автоматически будет сохраняться в сжатом, очень сжатом виде у вас на телефоне в специальной папочке Телеграма. И, соответственно, это позволит проигрывать музыку в оффлайн режиме. При этом место на вашем телефоне это практически нисколько не займет. Также преимущество для водителей. Огромное преимущество в том, что отвечайте свой телефон по AUX или Bluetooth, ну или через провод USB, вы точно так же можете слушать музыку. Особенно это касается автомобилистов, у которых магнитола идет от производителя, и она немножечко урезана. То есть вот эти вот идут ограничения, то что видео там нельзя смотреть, потому что это не рекомендовано для водителя, но это логично, да, какое у тебя видео перед глазами, если ты ведешь автомобиль. Пускай там даже играют клипы, но как бы это всегда отвлекает. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на магнитоле в машине Итак, мои магнитоли, это будет выглядеть следующим образом У меня автомобиль Hyundai Solaris 21 года И, соответственно, конкретно у меня это будет выглядеть вот так а У кого Android, нажимаем кнопочку Android У кого iOS, тот нажимает iOS Одинаково работает Просто менюшечка немножко разная будет Если вы подписались уже на музыкальный канал, соответственно, он у вас уже будет в меню. И нам остается найти только приложение Telegram. Немножечко сфокусировал видео. Нажимаем Telegram. И вот здесь вверху у вас будет выбор. Соответственно, вам нужно будет найти Music Sea Gold. Вот так вот он будет выглядеть. Вот с зеленым кругляшком. Нажимаем. И у нас полностью плейлист. Полностью все песни, которые у нас есть в телеграм-канале, они все здесь есть. Вы можете как рандомно включать, как по порядку, в разных порядках и прочее. По-разному вы можете включать. Выбираем любую песню. И она у нас играет. Практически у всех треков у нас есть картинка. И когда вы, допустим, свернете и уйдете в главное меню магнитолы, она у вас, как видите, точно так же будет отображаться. Точно так же музыкой можно управлять с телефона, как рандом настраивать и прочее. И все это, повторюсь, бесплатно, без каких-либо подписок. Точно таким же образом музыка будет играть в офлайн режиме. Вот такой коротенький обзор нового канала с музыкой. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.